Итак, посмотрите, кто ваш ангел-хранитель. Ангел-хранитель Урил. Ангел-хранитель тех, кто родился между 8 и 12 декабря. Он ангел духовного общения. Во всех его формах он побуждает нас к духовным действиям, таким как медитация. Таким образом, это также мотивирует нас и учит нас больше узнать об эзотерической и духовной жизни. Особенно в практических знаниях. Побуждает нас любить уединение, поскольку именно при немецком мы лучше всего можем медитировать. Очень важно вовремя услышать их подсказки, ответы на вопросы и предупреждения.